Друзья, добро пожаловать на ежедневный разбор биткоина Биткоин продолжает нас радовать И сегодня мы разберем локальную картину биткоина И э, рассмотрим некоторые нюансы нашего сигнала, который мы вчера нашли Всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай И мы здесь с вами обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах Напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, которые вы можете посмотреть И получить опыт в плане технического анализа Мы последние 5 видео или 6 уже топим за повышение э, биткоина Итак, друзья, что мы вчера с вами прогнозировали? Мы с вами прогнозировали два сценария с одинаковым исходом. То есть это либо коррекция, ретест и повышение дальнейшее. Либо цена здесь немножко у нас постоит. И пойдет сразу импульсным движением на повышение. Вы опять же можете посмотреть предыдущее видео. В итоге реализовался второй сценарий. Цена немного постояла и импульсно пошла на повышение до уровня 41 тысяча. Тем самым мы успешно преодолели сильный уровень сопротивления 39 тысяч. Здесь у нас находился экстремум треугольника. Давайте я включу отображение. Наших зарисовок То есть вот у нас уровень тысяч, Мы его преодолели И пока что а, стоим в определенном диапазоне Входим от уровня тысяч до уровня 41000 Смотрите, я нарисовал а, сужение диапазона Это у нас треугольник И сужение диапазона означает про ближайшее пробитие в какую-либо из сторон И давайте с вами разбираться с вероятностями в какую сторону, вероятнее всего, пробьется этот треугольник Учитывая то, что у нас а, здесь происходит длительное движение вверх без коррекции практически То, скорее всего, треугольник пробьется вниз И цена может дойти до уровня 39 тысяч или даже 38 тысяч То есть корректироваться. Но, друзья, а, опять же, вероятность того, что треугольник пробьется либо вверх, либо Вниз Мала, то есть нет определенной вероятности, куда именно пробьется этот треугольник Я не вижу конкретных сигналов, поэтому я не могу утверждать с полной уверенностью В какую именно из сторон пробьется данный треугольник Но и мое предположение, что это будет именно низ Тем не менее, я буду очень рад, если треугольник у нас все-таки пробьется вверх и дойдет до уровня 42 тысячи. Итак, друзья, насчет сигнала на дневном тайфрейме, смотрите Напоминаю, что мы находили сигнал на дневном тайфрейме на дневном а, Нашли паттерн, бычий сигнал указывающий на повышение Смотрите, вот в данном диапазоне мы с вами предполагали повышение до уровня 42 тысячи В итоге цена дошла до уровня 41 тысяча И наша цель практически в точности реализовалась Не хватило буквально 900 долларов Это очень, друзья, радует И очень надеюсь, что треугольник все-таки пробьется вверх И наш сигнал полностью в точности Реализуется до уровня 42 тысячи Но на пути сверху стоит уровень 41 тысяча, Который, опять же, нужно преодолеть Итак, продолжаем с вами анализ локальной картины Что у нас по H4 Так, немножко приближаю По H4 также видно затухание на уровне 41 тысяча. Врисовываются свечи, намекающие на возможную коррекцию И, в принципе, также какого-либо определенного сигнала здесь я не вижу А теперь, друзья, насчет сигнала на недельном тайфрейме Смотрите, вчера мы нашли с вами сигнал на недельном тайфрейме То есть недельная свеча у нас закрылась И образовала собой паттерн смотрите мы здесь видим движение вниз до уровня 30 тысяч. Далее цена на уровень 30 тысяч остановилась. И здесь начали образовываться определенные паттерны. Смотрите. Вот эти вот две свечи указывают на возможный разворот. То есть предполагают разворот. И далее э, вот... Позавчера у нас закрылась свеча, которая подтверждает разворот. Вот, это у нас паттерн с большой тенью снизу, указывающий на повышение. Но вы должны понимать, что сигнал на недельном тайфрейме может реализовываться очень-очень долго. Смотрите, к примеру, сигнал на дневном тайфрейме, который мы здесь нашли, реализовывался сколько? Раз, два, три, четыре, пять дней. И на недельном тайфрейме он вполне может реализовываться... Все эти пять недель. Но опять же, навряд ли, скорее всего, такого большого срока здесь не будет. Но если что, вы должны быть готовы проявить терпение. И даже если будет коррекция, все равно сигнал у нас будет сохраняться до тех пор, пока сигнал не аннулируется. А сигнал аннулируется только в тот момент, когда цена уйдет ниже данного паттерна. То есть, по сути, ниже уровня 30 тысяч. Вот тогда сигнал у нас аннулируется. Пока цена не уходит за рамки диапазона диапазон 30 тысяч, то есть ниже 30 тысяч, сигнал у нас на повышение будет сохраняться. То есть, вероятнее всего, цена из этого диапазона от 30 до 40 тысяч выйдет именно вверх и продолжит свое движение на повышение. Это то, что я вижу по технической картине рынка. И это мое мнение и мой взгляд на рынок. Я его никому не навязываю. Итак, друзья, смотрите, что нам нужно делать э, в данном месте. Я рекомендую вообще сейчас ничего не делать: не шортовать, не лонговать. Нам нужно ждать, во-первых, пробития данного треугольника и во-вторых, э, какой-либо реакции на ближайшие уровни. Смотрите, где нам нужно было принимать решение. Нам нужно было открывать позиции в лонг, либо на пробитие данной тренды в линии сопротивления, либо на уровень 35 тысяч. И здесь мы уже можем, допустим, зафиксировать часть позиций. Но больше открывать нельзя, нам нужно ждать конкретных сигналов. А сигнал у нас сейчас направлен на повышение. И поскольку цена у нас находится э, на уровне уже 40 на 1000, то есть практически на нашей цели, и, возможно, коррекция, то открывать позиции в лонг нельзя. В шорт также нельзя, поскольку у нас присутствует здесь сигнал на повышение сильный. Следовательно, нам нужно сейчас просто ждать, ждать каких-то новых сигналов в локальной картине рынка и просто не рыпаться. Шортить биткоин сейчас ни в коем случае нельзя, то есть в принципе по умолчанию шортить биткоин невыгодно. Только лонговать. Но если вырисовывается хороший сигнал, то, конечно же, лучше зашортить и получить прибыль. Но в данном месте все-таки у нас сигнал сильный на повышение. Поэтому, друзья, только лонг. Это мое мнение. Итак, вроде все, что хотел я сказал. Друзья, пишите свое мнение в комментариях насчет биткоина. Пишите свою обратную связь. Ставьте палец вверх, если видео было полезным и информативным. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.